Что, если я покажу вам отличную технологию, которая успешно работает на рынке уже более пяти лет, с помощью которой вы сможете загрузить два бесплатных мобильных приложения и начать с помощью смартфона, пассивно зарабатывая деньги каждый месяц, начиная с сегодняшнего дня? Что, если бы вы смогли, например, уже в следующем месяце удвоить свою нынешнюю зарплату? Звучит интересно, не так ли? Что вам нужно сделать на своей нынешней работе, чтобы в следующем месяце увеличить вашу зарплату вдвое? В большинстве профессий это просто невозможно, верно? Теперь вы наверняка хотите знать, насколько это серьезно и как именно все работает, верно? Речь идет о системе, которая на рынке уже более 5 лет, и о технологии, которая на рынке уже более 12 лет. Уже сейчас открыты 6 офисов в разных странах и насчитывается более чем 800 тысяч пользователей по всему миру, и их число быстро растет, так что все более чем серьезно, не так ли? Благодаря этой технологии уже сотни тысяч таких же людей, как и вы, ежемесячно зарабатывают с помощью своих смартфонов, удваивают свои зарплаты и абсолютно в восторге. Мы работаем с блокчейн-технологиями и с коином. Я не знаю, слышали ли вы о биткоине? Эта монета выросла с 10 центов до 70 тысяч. Это рост на 70 миллионов процентов. В нашем случае также речь идет о коине, который тоже стоил 10 центов и тоже вырос на 1000 процентов. А главное, продолжает расти дальше. Мы думаем, что он сможет продолжать расти и дальше. Это означает, что если цена монеты увеличится в 10 раз, то и все ваши монеты также будут стоить в 10 раз дороже. Конечно, это не гарантировано, но очень вероятно и может стать очень приятным дополнительным бонусом к вашей зарплате. Поэтому, чтобы воспользоваться максимальными шансами и еще больше увеличить вашу ежемесячную заработную плату за счет роста монеты, мы должны действовать быстро. Курс продолжает расти с каждым часом. Используйте калькулятор, чтобы решить для себя, сколько коинов вы хотите заморозить в вашем приложении и сколько денег ваш смартфон должен начать зарабатывать для вас в месяц. Вы просто хотите удвоить свою ежемесячную заработную плату или хотите большего? Это тоже возможно. Просто установите два приложения, зарегистрируйтесь в системе и сразу начинайте зарабатывать. Торопитесь. Время уходит. Чтобы начать прямо сейчас и получить подробную инструкцию, укажите ваши контактные данные и зарегистрируйтесь.